Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы любите так же, как и я, простые и быстрые рецепты, то, конечно, не забудьте меня поддержать, подписывайтесь, пишите мне комментарии, ставьте лайк. Ну, а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Хочу с вами поделиться идеей вот такой быстрой, но очень-очень вкусной закуски. Готовится элементарно просто за считанные минуты. Но ну, я имею в виду подготовку. И здесь все элементарно просто. Я взяла форму для запекания, застелила ее бумагой для выпечки. В центр выложила сыр фету. Но по бокам разложила овощи, которые у меня были. И здесь у меня маленькие помидоры и оливки маслины, и еще немножко порезала красный репчатый лук. Затем сбрызнула все это оливковым маслом, посыпала любимыми приправами веточки тимьяна и буду запекать при температуре 190 градусов приблизительно 20 минут. Подавать буду с подсушенным французским багетом. Вместо феты можно использовать, например, сыр камамбер, получается тоже очень-очень вкусно. Попробуйте приготовить это на самом деле очень и очень вкусно. Я надеюсь, нет, я даже уверена, что вам понравится. И, конечно, не забудьте поддержать меня. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!